День, друзья ну вот первый памятник завершен ну то что относительно сварочных работ покраски все готово это окончательный результат так. вот такие вот дела вот они буковки у нас Кажу сверху. Идем, идем, идем. Ну, надо отрезать арматуру. Шапка, это все заднего вида. По покраске, сварочным работам все закончено. Остальное уже за другими ребятами. Я только собираю кусочки. Пойдемте на второй пилон. Давно не снимал. Работы много. Вот, при поклон благодарность, вот наконец-то у нас взялись после разрушенного в 2014 году, горячим летом 2014 -го года, вот этот монумент, мемориальный комплекс Аурмогилы, да, наконец-то взялась Большая Русь восстанавливать, безусловно, потому что у нас здесь конкретно над городом Снежным взял шефство э, Большой Руси город Самара, Самара вот, поэтому СС все как, как положено, содружество, да, такие пироги. Вот Специалистов высокого уровня, которые ну, на, нашлись на всей Руси, понимаете, вот потихонечку восстанавливаются эти пилоны, их четыре вроде было, да, и вот даже монумент этот восстанавливается потихоньку, да. Вот я вот безумно рад, безмерно, вот, хотя казалось бы, да, ведь это монумент Великой Отечественной войны, которую мы... Но теперь с ним связано и события 2014 года. Расхерачили его-то в 2014 году, друзья. Вот и Если его восстанавливать, это как в этом ролике говорит этот самый, это значит мир, это значит жизнь. Вот. Можете пройти по плейлист Допотопное Снежное, по-моему, туда же ты, да на да. поездку на Сауровку нашу да, конечно. кидал. Допотопное Снежное и там мы ходили по еще никак не отредактированному э, осколками э, после, вернее, после осколков монументов эти. Они там в, в ужасном состоянии, мы их все равно конечно заснимали, но поэтому можно будет сравнить, так сказать, что было что, что сделали. И опять же, видео с 2014 -го года, а, вот, ну весны 2014 -го года, да, да, вот, да. когда это все было еще в цветущее, Точно, так сказать, да. довоенное время. Последнее буквально, ну, собственно говоря, 9, за, мая. 9 мая, а 23 мы уже были под огнем. 23 мая 2014 -го года. Вот такие вот пироги. Так, ладно, еще один ролик. Так, музычку на всякий случай выключим, неизвестно чего. Ну вот, пожалуйста, видите этот самый, вице-президент Союза машиностроителей России. Вот, это, видите, другое название теперь у этого завода, а это был этот самый. По-прежнему он производил вот эти лопаточки для этих всех. У нас валяется одна там, для турбин самолетов. Снежнянский машиностроительный завод, СМЗ. Теперь это, видите, там название было, если увидели, Авиатех. Ну вот, такие пироги. Вот. Теперь это будет филиалом, одним из филиалов именно Самарского машиностроительного завода, а до этого он был криворусскими или, блин. Ну, короче, хохлопитекским этим. Ой, простите. <ну <aged intake> Вот Ой, это же не помню. Пирай... Пирай... подожди, этот самый... Они... Да, не Запор... Это не а, запорожский. А, да, да, да, З запорожский, да. Это же мотоцикл, да. да, филиал Запор... запорожского этого самого. Ну, раз они решили все это дело самовыпиливаться, ну, туда им и... Так сказать, Хорошо. вот видите, все, начинается новая жизнь. Самолично Губер этот самый, да, Самарской э, губернии прикатывал, да, ну, я так подозреваем, что да, прикатывает на вертолете, потому что эпизодически эти самые шныряют у нас тут вот такие пироги, да, вот Ла раньше эти лопаточки отвозили в Запорожье, вот, потому что больше никто не мог их делать, да, теперь э, будет в эти самые э, в Самару отвозиться, да, вот, потому что, вероятно, уникальное оборудование, э, вероятно, э, единственное в мире, скорее всего, так. так, наука и техника ну, это про хлореллу, по Ну да, вот, это. а теперь вот мы вот покажем, что опять же, что в Советском Союзе, в настоящем Советском Союзе, который нам нужно создать, да, все было, а потом некие темные силы, вот, начиная с этого самого, до да, Мишки Меченого, решили это все это дело... Да. 87-й да. год это в пику голода, которым сейчас пугают, всадники эти никак не наскачутся, скакают тут уже, скакают, скакают, по скакают, да. своим, да. Вот, а -а -а. Это в 87-м проблема это решена, с голодом, что все помрут от голода, вот, чем она решена 87-й год, это, а, ну вернее, еще раньше, мне уже было, раньше, мне было. Уже был этот самый, уже на свет божий появился э Ян. Вот такие вот пироги, да? Вот уже был на белом свете, да. А я раньше еще в своем детстве вот читал про эти вещи, как это будет решаться. Для дальних космических полиций. Фантастики, да, все ж хворело будут жрать. Вот поэтому смотрим, да. Только два месяца в году пастбища среднеазиатских пустынь зеленеют травами. Уже к середине мая все выгорает под палящим солнцем. Чем кормить овец? В Туркмении, неподалеку от Ашхабада, уже несколько лет работают опытно-промышленные установки по выращиванию хлореллы. В лабораториях научно-производственного объединения Солнца Академии наук Туркмении совместно... Слышали в Вконтакте в Одноклассниках это будет. Вот, а я это помню с детства. Вот как только научился читать, понравилось мне читать фантастику всевозможную, Да, вот там вот эта вот проблема эта была решена. И говорили, что из этой хлорелы. Ну что это такое? Это белок с добавлениями там всевозможных еще этих э, э, витаминов. Что там еще, кроме этого? Сахара, вот эти. Ну, в общем, то, Наверное, что это самое -то. там какая-то есть. Вот. Сахароза. И Из это... этой хлавелы можно производить все. И были даже образцы. Я это помню еще по передачам, ну, начало 70-х годов, ну, когда я совсем еще маленький был, да, вот, не, не, не помню, там, с каких времени, там, с 5 лет, там, или с 7 лет, я впервые это помню. И вот это говорили, я помню, еще матушка возмущалась, что вот, ой, уж, наверное, это самое, ненастоящее, типа, там, конфеты, ну, да, гмо И конфеты, и консервы, и все все все все все немножко эти самые, там, вариации этого вкуса, а так вообще это считался такой заготовка такая для изготовления всего. Вот, его ваш сушат, перемалывают, он ну, такую муку превращается, там потом вы там посмотрите, показывается, как кормят животных, такая, ну, взвесь такая пыль вот. а мы еще хочу все знать, помню, смотри, про, только про какие-то водоросли, э, ну, под, под, подводные, морские, в смысле эти самые, вытянутые такие, что из них мармелад делают, вот, тогда там в каком-то тоже 60-м или 70-х годах, тоже этот, э, с передачу смотрели старые. Ну, вот. Так вот, вот ну, это, вот, голод, хлорела, это э, водоросль такая, мельчайшая, да, это одноклеточная водорость, вот, которая э, в самой себе являет все. Вот. не нужна никакая, больше другая биомасса растений никаких. Добавлять только, э, ну как, как бы это вот по-простому сказать, да, вот, добавьте вы сейчас это химия делает да вот эти все добавки всевозможные вот красители там всевозможные ну лучка туда короче подрубить да да и это будет там Салат. какой то этот самый добавить там чего то сладенького да это получится пюрешка какая то там сладкая вот такие вот пироги понимаете это основа вот это не ГМОшная это натурального производителя и ничего для этого не нужно нужны определенные емкости даже на открытом воздухе вот в частности в этой Туркмении вот Вода и солнце, все, больше ничего не нужно. И это все дело добывать и все, оно просто из ничего рождает все. Это по сути то, что вот делает лист растения. Фотосинтезирует, ну да. да, фотосинтез этот производится. Так вот эти вот мельчайшие, вот это основа, но об этом забыли. Об этом забыли, где-то в конце 70 годов специально замолчали, вот такие вещи. Под страхом, вот, все. Поэтому... Поэтому вспомните вот эти сейчас, которые рекламируют, Вот как раз недавно слушали у Тимовского, по-моему, кто кузнечиков есть, кузнечную муку и все такое прочее. Что, все, хлорела забылась. Так может, кузнечиков есть, это целенаправленно затваривают людей? Да. Принижают их, чтобы они даже не траву ели, а вот это вот, насекомых этих, блин. Вот. Дело в том, Забыли что, про что достаточно вот этого Это те, которые там страдают Ой, я не наемся, вот там калорий мало В этой вот хлорелле Там огромное количество вот этих вот калорий Там огромное количество вот этого белка Углеводов этих В общем, все, что вот это вот Клетчатка это, да, это все, что вот Основную массу дает Добавьте немного витаминов, если это нужно, да Каких-то специй, еще чего-то, да Вот это вот, опять же, не химического чего-то А просто добавить это, да вот, просто это добавить, а это вот основная масса. Ну как... вот. И понимаете, мы это рассуждаем уже в бредовой ситуации, что голод будет. Качалка колбасы в руках, в другой буханка хлеба объедается это и смотрит, трусится, что будет голод. Вот 99% какой... 9 дико переедают, лишний вес огромный, вот. да. И они, ой, я без этого самого умру. Да не умрете вы. В природе вот оно рождается. Будете вы выть, получится так, как было описано еще у Александра Беляева, вот, типа, допустим, или там, э, этот, э, Дашкиев, да, вот такая еще была фамилия, или, э, не знаю, этот самый, Властелин мира, вот, вот, такого вот рода эти самые фильмы, фантастические произведения, вот, что на самом деле, понимаете, если кто-то из, э, там, безумные такие завоеватели мира были, описывались, да, они вставили эксперименты, и вот, допустим, что-то типа хлорелы, какой-то маленький этот самый микроорганизм такой, давали ему размножаться бесконтрольно. А вот это покроет землю. Типа. Да. И вот это вот высказывание есть, что если какой-то там из мельчайших таких этих самых микроорганизмов перестать, ну, поместить благодатную среду, вот, то за сутки... Какой-то там, неважно, не интернет-помощь, да, вот, за сутки покроют земной шар, ну, шар, в, понятное несколько... дело, да? в несколько метров толщиной, вот такие вот пироги. Вот, почему? А потому что там в доли секунды размножаются в тысячах или даже миллионах особей. Вот такие пироги. И цикл жизни там ну, просто мелькает, мелькает, мелькают. мелькают, так, мелькают. Давай, далее. Михаил Маленков. хлорила вонючая, просто пипец какая. И мы ей рассаду поливаем. Она в магазинах как удобрение продается. Вот даже вот, так. Все это есть прекрасно, да. Но опять же, это можно культивировать. Дело в том, что, понимаете, любое растение, любое растение, его можно сделать, что оно будет э, как биомасса какая-то, несъедобная, абсолютная, да. Ну, вот, как силость кукурузы, да. А можно качанщики такие вырастить, да. Вот. Опять же, этого в помощь, да, как он там, полез на елку за яблоками, а его дынями завалило, ну или что-то такое, Мичурины, вот, понимаете? Вот, все это же творчеством занято, это целенаправленно сделали, целенаправленно сделали. Вот, а я помню прекрасно, продавались, это даже продавалось в этой, в торговой сети, вот эти продукты, которые на основе были хлорелы и прочих вот этих водорослей, это все было в Советском Союзе, вот, те, которые были... На основе этих парафинов, ну то есть из нефти, этот продукты тоже были. О, пальмовое масло в 60-х. Все это было. <связывая> Все это было. Больше, чем давай даже сейчас. сейчас. Так, ну что, давай сейчас. Вот. Поймите, дело в том, что информацию, как правило.. Средства массовой дезинформации курирует, и поэтому вам всякую чух впу впу впу впуливает. Да. Вот смотрите, допустим, какое самое опасное африканское животное. Кто, царь кто не зверей? знает, не догадаетесь. Да. Вот кто реально царь зверей. Смотрим. Ну, тут по-английски это не особо. Главное, вот видеоряд. И вот наблюдайте это самое. Да. Наблюдайте такую вот, так сказать, картинку. Вот, то, это что, что запускай, по официальной версии э, цари идут. зверей, вот они решили э, просто речку, обычную и речку, и пере, ну, так, так сказать, пере, перепрыгнуть. И что-то да. они как-то очкуют. Вот что-то они как-то очкуют, да, очкуют, куда-то посматривают, посматривают, все быстрее, быстрее. Вот эти самые крупные кошки, да? Опанды! панды. А, да, а да, вот это оказывается, видите, хвостиком, как, как этот самый, блин, да, как пропеллер этот, этот самый, как его... на подводных катер, крыльях. Катер, блин. Опанды Оп и один царь зверей на тот берег обратно до да, очканул. И это даже не львица, это львы. Опа! Зажог... Вот за попу! Опанды! Опанды! О, вот оказывается, да? Вот оказывается, кто этот самый, да? Ой, страшная машина! Это одно спасение, Они ленивые. Они ленивые, а так на самом деле. Догонит не Конечно. Вот, его, да? Оказывается, то вот жирная туша антигравитационная какая-то блин. Быстрее этого самого до 50 километров развивает скорость. Вот. на длинной дистанции он льва, ну, если тот рванет сильно, может не догонит, но потом все равно догонит. Видите, вот все цари зверей ждут это самое когда этот гипо, вот бигемотик такой, да, вот, когда он срулит. Вот такие mm -hmm. вот пироги, видите, вот, понимаете, а где об этом говорилось, вот такая правда жизни? От него бежать нельзя, и уплыть от него нельзя. Узнал я об, об том, что этот самый, ну, наверное, вернее, узнал-то от тебя, а потом видео вот эти вот эти самые, что ты расхватал, лучше, что он может гонять там всех... Всех сожрать может, потому что он и мясо хавает, и всеядный, и все такое. Чемоданчик Обалдел. его видели, этот ну, самый, да. да вот. А видео когда-то мы вот это смотрели, когда... Э, на весельной лодке от него уйти нельзя. Только на хорошей такой моторке. Вот, потому что у него скорость и в воде, и на суше колоссальная просто. Ну, ну. да, за лодкой когда-то жгнался он плыл тоже, да. Так, что? фоткам переходим, да? да? Фоток -то тоже огромное нашим. количество. Светланы одинцова присоединилась. Доброго вечера всем светлым душам приветствуем.